Людишки-глупцы, слепы, собирают они сокровища и страдают от жадности по золотым каменям до да оковам из них. Лесной владыка освобождает их сиреней и крапивой и собирает косточки их для каши своей из-за места дичи. Надпись с умахом на пергаменте «Автор неизвестен». Странители спрятали Трислан воды в закрытой системе пещер, залегающей глубоко под город. Согласно карте, я найду его святилище, расположенном в самой глубокой пещере. Не думаю, что столкнусь с чем-то более угрожающим, чем несколько их пауков. Однако карта содержит такое примечание. «Не стойте против нас, иначе почуете жало шипов невежества». Похоже на, на манеру хранителей сказать, у нас здесь ловушки. Мой Гири обосновался в этих пещерах после того, как потерял работу продавца билетов находящегося находящейся рядом опере. Он должен знать эти пещеры лучше, чем кто-либо, так что я нанесу ему визит. Посмотрю, есть ли у него полезная информация для меня. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора, золотое издание. Итак, снова мы с вами отправляемся в пещеры, в некие какие-то пещеры под, получается, оперой, там, под какой-то оперой, там написано, в ролике мы, да, сейчас узнали. Вот, и нужно там найти нам талисман воды, вот, найти гири. И разузнать, нет ли у него какой информации для нас. Так, найти выход из пещер и прихватить с собой добычу на 200 монет. Всего 200 монет. Всего 200 монет. Это полная игня Так, окей, карта. Тут у нас люди, люди, крабы, что ли. Так, берегитесь, собратья потеряли одного пауки что ли? или что-то клещи. Так, бездонная пещера, плыть, собрать себя охранительные стойте против нас, иначе получите жало. А, ну это понятно, только что нам в ролике сказали потеряли четверых, к сожалению еще одного мы потеряли на обратном пути. Неизвестно. Короче, очень-очень интересно, но мне это ничего не говорит. Вот, так, давай посмотрим, что мы можем купить. Мы можем купить, так, исцеляющий зелье у нас одно есть, поэтому я не буду заморачиваться. Мина, мина, нафиг нужно Вот бомбы. Вспышки. Парочка. Можно. Так. Огненная стрела тоже нафиг не нужна, обычная стрела не нужна, стрела с веревкой, что у меня, три, давай еще возьмем три. Так, водных стрел, ага, ага, берем на все, как всегда, маховая стрела, маховая стрела у нас нет, а, есть три штуки, в принципе, я думаю, думаю, хватит. Давайте еще одну возьмем, пускай будет. Так, и газовые стрелы. Кстати, в комментах вы написали, что помните а, маг, который не мог ну, которого я не мог а, обездвижить, усыпить, короче, газовой стрелой. Мы написали в комментах, что возможно это маг воздуха, и поэтому у него типа, типа там иммунитет, вот а, от такого газа, и, и на него она не действует. Так, берем, короче, две газовые стрелы. Все. Осталось, короче. Давай вот так. А, -а, -а еще, наверное, вот так. Да, все. Начать миссию. Погнали. так уже где-то 4 минуты мы потеряли на разговоры. Так, окей. Уже? Уже показаться? Так, где-то мы, короче, начали, и я фигсно где. Не зря я взял, короче, бомбы-липучки. Их а кто это, конечно. Где? Где он был, абулет, товарищ? Так, ящики, ага, ага. Где-то вот рядом, я не могу понять. Наверху где-то, что ли? Так, это мне не открыть. Ой. Это ось. Там мне не открыть. А, -а, а вон он где. Вон он там, наверху. Так, отмычки. Да ладно. Нет? Ну, нет и на том суда сюда нет. Так, окей. Надо, короче, как-то пробраться, значит. Ну, вот так вот он меня не увидит. Я думаю, потому что <таспалкиваемый> он уже глаза не видят, короче. Через стену. Памте. Ладно тебе, так куда я пошел? Куда я пошел? <связать> Нет <связать> никого. <связать> Че я сюда приперся? <связать> <связать> так, вот, так? Ну, туда все равно не допрыгну. Просто я подумал, знаешь, на трубу встану и залезу там на стену. Да иди ты нахер, шумит. Так. Никто не шумит. Нет никого. Вернись назад, трус говорит. Закрыто. О, открыто. Все, я, короче, сейчас все, <къех> за собой все закрою, чтобы он ненароком за мной не пошел. Идем опять куда-то вниз, опять какие-то пещеры, какие-то коллекторы. Так, ладно, можно вот так спуститься, и я не разобьюсь, наверное. То, что здесь вода. Кругом вода. Снова пещеры. Эти пещеры похожи на, помните, пещеры, пещеры буриков, которые очень-очень похожи. В смысле? Найти гири, разузнать. В смысле, ну, гири может, я нашел я не получу здесь никакой информации. Тихо, тихо, тихо. А я, я, я про этих-то, про... Пауков-то не подумал, надо было стрелы еще обычно взять Окей Не попал А в смысле? Какой полезный А, его, короче, смотри, его пауки зафигачили Замотали просто раз прибежит. Кавнюк, уйди! Коза маленькая. И козел. Это что? Тарелка Так, ч ⁇ мне Что он написал? Пауку сегодня еще прибыла. Уже 12 на этой неделе. Э -э никогда некогда разбираться, в чем причина этого странного переселения. Надо паковать вещички и завтра с утреца двинуть куда-нибудь другое место гири. Так. Ч так резко дернулся-то? Дернулся и назад главное не идет. город вообще просто удивляет иногда. Своими выкрутасами. Так, что там? А, самому типа искать надо? Это ничего нет. Вот афак, это что? Что это? Что это? Что за звуки, полеха? Ладно, давай здесь еще проплывем под водой. Ничего не вижу. У. Смотри, под водой там. А. Вот так, да? Просто пещерка такая. Без ничего. Скалу, да так, просто вода, а это... За. Со временем, короче, смотри. Короче, как это сказать? Не разъела, а как я. <смех> а а размыла. <смех> Термин копыт. Так, где там? О, проход-то. Где ты этот видел проход сейчас? Или нет? Нет, я отсюда. Отсюда я пришел. Вот здесь. Оттуда я пришел. А все, что ли, проходов нет? Получается вот так, туда. А там тогда куда? Сейчас все правильно поплыл. А тут куда тогда? А, вон оно как! Сразу и не заметишь, да? Так, погоди. Бляха, смотри, печатка какая-то, это скорее всего. А, я думал, это ловушка. Это нет Это не лову Кто? Это кряхетит смешно Так он стоит лицом ко мне или нет? А нет Он стоял спиной ко мне По-моему, их же можно, да, оглушать? Отвернись ты уже, но ну. как там еще один ходит. А, перенести его нельзя, что ли? Вот это да. Это интересно. Так что-то заподозрил второй. Я суки. Бежит ко мне. Ко мне бежит. Как ты меня видишь, патла? О, нихрена их там сколько. Вот такие-то. Так, а.. Будет эффект будет эффект, если я, короче, этой э, газовой стрелой в них выстрелю. Йоха-ходов-то. Под водой тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай -ай, еще мимо вс. Все, мимо. Я застрел падла. Я сейчас все потрачу, короче. Иди сюда, можно их ослепить? Да? Готово. Там еще, да, по-моему? А -а -а. Ну как бы в принципе можно было их убить Это же не люди Или это считается за людей Так, погоди, это что? <зв> <Allmatic Thesecanoes> <properties> вот, это же, или это считается за людей Вообще, зачем я, короче, сейчас Ковырял äh... Мозг и убивал их. Я все потратил. Я все потратил. Можно же было просто пробежать. Хотя. Хотя проверить вот эти вот пещеры, ходы Стоит Вот эта вода, я, пред... я предполагаю, что она, короче. Просто выводит. Как бы соединяет, ну, вот эти туннели, они соединяются. Как соединяют вот эти комнаты. чтобы если по стелсу проходить я думаю здесь ничего в этих пещерах ну вот, вот. вы поняли да духлый паук ну, только дохлый паук опять э -э какое-то письмецо ну пи письменно или как это назвать Кувалы на этом на скале окей погнали зелье дыхания кстати нет так, это что это карман зелье дыхания нет я отсюда упал о нет а вот зелье дыхания Ляха вот как рутяк так Здесь все, да? Больше нет ничего. Почитать. А, я боюсь идти дальше, пока вся экспедиция шла вперед. И я шел за ними. Но когда последние из них скрылись по поверхностью воды, всем, все мои силы и отвага мгновенно куда-то исчезли. Когда они увидят, что я не иду следом, они, несомненно, пошлют кого-нибудь за мной. Мне просто нужно немного подождать. Возможно, где-то около часа. Мрачные мысли одолевают меня. Как понять, сколько времени? Там, где не видно ни солнца, ни луны. Что проку в слезах там, где кругом вода. Мне нужно отдохнуть. Как же хочется найти достаточно сухое место, чтобы устроиться, устроиться поудобнее. Я, короче, отставший вот какой-то экспедиции, от какой-то группы. И здесь какая-то экспедиция, получается, была. Тоже, наверное, скорее всего искали а, талисман воды карман немножко сейчас воздух вздохну и пойдем дальше что, еще один карман они а, вот наверх ну ка а там еще дальше было куда-то а это что куда Лех, опять трещит. Как будто, наш подводные пирамиды, да? Застрял. Здорово. Ну здорово. Ко мне ты не придешь, нет? А он не пуляется ничем. Чего? поля коля кто-то сказал? Коля, каля Так, погоди-ка. Есть какие-нибудь у меня там стрелы? Стрела с веревкой. Ведяная стрела. Обычная стрела. Раз. Два. Смогу убить его стрелой? Три. Четыре. Ай-яй-яй-яй-яй Не понял Что за звуки были Короче, я так предполагаю а... Чих, У него кровь как это, как это обосрался Я так предполагаю Вот это вот сейчас вот, Да можно было так, можно было так. Все равно нас вывело, короче. А, здесь ловушки. Неплохо я его так загнал, да, сюда. Не стой против нас, иначе ощутишь жало шипов невежества. Ага. Поняли, да? А... Я нахожусь вот здесь. Так. Хорошо, допустим. Да, Говорит, не стой... Не сто... Говорит, не стой напротив нас. Как бы так сделать. А, а, а. А знаешь, как я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю... Вот так. Леха, тут по-любому что-то вкусное должно быть. Пусто. Ничто Пусто. Пусто. <с> да ладно. Вкусно, я говорю, что это должно быть. Пусто. Пусто. Окей. Okay. Что это? Кто, кто там все? бормочет что-то. ты на месте! <смех> ты на месте! На, да, сковородку свою. И ты на месте! Что это? Ложка обычная и ложку вот возьми. <смех> Что за тип? Я поймал тебя, маленькая рыбка. О нет, <смех> это большая рыбка, это вор. Ты тоже здесь для того, чтобы попеть. Я хочу рассказать тебе о интересной встрече Валериуса и Рауля на мосту. Я начинаю. В городе восцарилась ночь. Рауль, статный владелец Верхней Палаты, поет Леди Валериус. Я Рауль и обвиняю вас в измене, чтобы получить богатство. А леди Валериус отвечает, да, я леди Валериус, увела у вас в верхнюю палату. Это он меня троллит, да, это, кто троллит меня? Вы должны целовать землю, по которой я ходила. Да, я живу здесь в но я выхожу отсюда, чтобы похитить себе немного пищи. Да, мне немного-то и нужно а им не справиться со мной без Рауля. Они могут найти здесь разве что пауков, но я-то нашел сокровище гробницы. Нет, у нее тоже есть это. Я видел у нее это. Оно обладает какой-то силой. Вы, вы можете украсть их у нее. Да, это сильно ее расстроит. Посмотрим, что тогда она споет. А, я знаю, Леди Валериус будет причитать в своих покоях и будет петь. Я, леди Валериус, очень-очень грустна. Куда исчезли те сокровища, которые когда-то делали меня счастливой? карта она есть у рауля вам нужен ключ вы можете получить его у меня помните влево усточные трубы затем вправо вот секрет пути а теперь идите идите наверх наверх по веревке так почему же вы так медлите повторить эту интересную сцену встречи Рауля и валерию на мосту. Не Ой, надо, шикар. не надо, ничего <свят> Не надо ничего повторять. Так, ключ, он сказал ключ. Ла -ла -ла. <свят> Карта. Погоди, он а мне. А, вот какую карту он мне дал, да? Подвал. Первый этаж пост охраны белетной я рассказываю ужасную историю. Так, погодился он, где лежит. Моей славы про то, как они изобрали мою дочь. Но я не помню всего остального. Это было так давно. Я был тогда прославлен и известен. Ну, что-то лежит там, нет. там сломанный меч, по-моему... Рассказываю ужасную историю. Не полезует туда, но это не уменьшает... Короче, все, давай пока. Слалы. Давай пока, отшельник. Ну да. Как вари... Как, как, как, как это факт, да. Это факт. Нормально, короче, этот... А Рауль или кто он там, отшельник этот? Нас смешил, повеселил. Леди Валерия. Окей. Okay. Так, он ооо. Смотри, сколько нам тут. Э -э заданий дали. Так, найди и укради талисман воды. Для тебя бредни странного отшельника. Лучшие доказательства того, что талисман перенесен в оперный театр, находящийся над пещерами. Надо найти здание оперы и проникнуть туда. Опера просто битком набита драгоценными украшениями и привлекает богатейший персон города. Так что не стоит покидать это место, не украв добра хотя бы на 2000 монет. Гири, когда он был еще жив, частенько хвастался приличной суммой, которая набегала в кассе оперы всего за один вечер. Надо бы проверить, насколько правдивы его слова. Проберись в кассу и стяни содержимое шкатулки с выручкой. Окей, а на прошлой неделе ты прочел... что дирижеру оперы только что преподнесли в подарок серебряную флейту такая вещица может потянуть на рынке на кругленькую сумму найди ее а, пачкать оперу трупами и кровью недостаточно, недостойно такого мастера вора как ты так что обчищай карман играй пару и прячься даже беги если потребуется но никого не убивать понятно после того как получишь то зачем сюда пришел покинь здание оперы и выбирайся на улицу города Охренеть, там задание не надавали. Окей, погнали искать театр, опертеатр. Так, чё, как он сказал? Что? А, мистер Кулиард. Недостаточно просто перебить пауков, которых из ряда набралось в подвале. Вы должны приказать своим людям, чтобы они спустились в канализацию и дальше вниз. Они должны убить каждого паука, которого увидят. Они должны продолжать поиски, пока не найдут всех пауков. Меня не интересует, сколько людей вы потеряете, что они боятся спускаться в туннели, лежащие за канализацией. Если ваши люди не могут выполнить такое простое задание, я найду других, более приспособленных к работе. А вы уверены, что вам удастся найти другую работу, не получив рекомендации из оперы? Я думаю, что нет. Завтра сообщите мне, как у вас идут дела. Леди Валерия. Ух, нифига себе она такая... Жесткая. Так, как он сказал... Налево потом направо. Похоже на вход. Допустим. А что за лестница? Погоди-ка. У меня вот эти всякие, знаешь, непра неправильные пути меня не пугают. Что за лестница? еще как-то пион Или пион ла ла ла ла ла ла ла Так, понятно, это улица и театр, короче, понятно, мы пойдем через низ, окей, я понял, Рауля, или кто он там, отшельник, я его понял, поэтому мы с вами идем через обычный, через обычный низ. будем там что-то выдумывать короче да пойдем отсюда начнем отсюда с подвала вот. окей давайте на этом закончим вот э -э начнем обыск оперного театра вот этого уже в следующей серии вот понравилось ставим лайки подписывайтесь на лайк, лайк, встановках вконтакте подписываемся на с вами был валерий всем пока